всем привет вы на канале заработать в интернете и в этом видео я вам хочу рассказать о новой игре кто еще не видел вот это видео обязательно его посмотрите здесь полностью пошаговая инструкция кто не знает что такое метамаск все в этом видео все все рассказано завтра уже будет старт данной игры и в данной игре можно заработать с одного корабля пройдя вот эти вот 20 галактик на полном автомате на пассиве так как здесь в данной игре есть кнопка автопилот вы после того как активируете корабли нажимаете автопилот и наслаждаетесь заработком в интернете деньги будут сами вам приходить на кошелек далее нажимаете кнопку и выводите какую угодно сумму смотря сколько у вас будет но если все будет классно все будет круто то залегается по моей партнерской ссылке он получит себе два корабля в подарок после старта игры он э, их активирует чтобы их активировать нужно 0.06 BNB, и после активации сразу же нужно нажать кнопку автопилот и все и деньги будут сами к вам капать то можно буквально за час за день заработать с одного корабля 4 BNB это очень круто посчитайте какие это деньги это 1200 долларов примерно кто хочет первым узнать когда будет запускаться данная игра когда будет старт в точное время подпишитесь на мой телеграм-канал ссылка будет в описании вот вы переходите под видео нажимаете здесь еще здесь читаете условия данной игры как здесь зарегистрироваться но ну, я вам сейчас это все еще раз наглядно покажу. И вот здесь есть телеграм-канал. Переходите в телеграм-канал, подписывайтесь на него, включайте уведомления. Завтра будет запуск игры примерно, я не знаю, там, с 6 времени по Москве до 10 времени по Москве. Нужно быть настроено. Как только будет запуск, вам нужно будет сразу же в нее залететь, и вы в ней 100% заработаете. Вы не 100%, пусть 99%, то вы в ней заработаете деньги, и вы ничего не потеряете, если вы зайдете со старта, когда я вам это скажу. Также у них есть вот PDF-презентация, очень красивая, очень качественно все сделано. Игру делали полгода, профессионалы, так что данная игра, это только начало завтрашнего дня будет. Она будет очень-очень развиваться. Сюда будут подключать много людей. Много рекламы будут заказывать. Ну и так далее. Здесь вот также присутствует партнерская программа. Это отдельный вид заработка. Здесь мы зарабатываем на полном пассиве. А партнерская программа это отдельный вид заработка. Первый уровень это 12%. Второй уровень 7%. И третий уровень 3%. Также вот здесь расписано, что они будут делать. Ну, в общем, друзья, кому данная игра интересна, перейдите, ознакомьтесь, почитайте презентацию, посмотрите другие видео на, на каналах. Ну, я вот под видео полностью все здесь оставил. Здесь вот инструкция по регистрации, как начать игру, полная инструкция, управление кораблями и автопилот, видеопрезентация. Здесь все, все про игру есть. И чтобы в ней принять участие, переходим вот по ссылке, давайте сейчас вам наглядно все покажу. Переходим вот э, по ссылке в игру. Вот она. Сама игра. Первое, что нам нужно, нам нужно перейти в Telegram бота. Это обязательно, так как э, смарт-контракт привязан до Telegram бота. Там два смарт-контракта, как мы говорили. Открываем Telegram бота. Вот мы в боте, да, нам нужно нажать старт. Далее нам нужно вставить свой кошелек э, с Metamask. Открыли свой кошелек Metamask. Здесь у вас э, выбрана сеть финанс Smart Chain. Открыли вот сеть Metamask. Скопировали свой кошелек. Перешли в бота. Вставили. Нажали ok Вам здесь напишут Senkview. Далее переходим по ссылке вот по вот этой переходишь по ссылке вы перешли здесь у вас встречает вот такая вот страничка вы нажимаете активировать вы подписываете там с метамаском подпись ставите она подпись ставится все очень быстро там 0 5 доллара это немного и все вы в игре и у вас здесь будет уже два корабля 2 бесплатных корабля, которые будут после старта стоить по 0.1 BNB. Это 70 долларов. Ну, чтобы их активировать, вам нужно, получается, 0.06 BNB. Вот, 0.06 BNB. Это 0.12 BNB. И все. Когда объявят старт, вы нажимаете на плюсик, вводите сюда 0.12 BNB. Нажимаете пополнить баланс, пополняете баланс. Далее нажимаете здесь войти, выбираете все корабли и активируете. После активации сразу же нажимаете кнопку автопилот. Вот и все, вы в игре, вы играете, вы ничего не делаете и деньги к вам сами идут на баланс. Кто со мной, подписывайтесь на телеграм-канал. На этом у меня все, все инструкции в описании. Всем желаю больших заработков, всем хорошего настроения и всем пока.